Так быстро прям бежите, не знаю, у вас марафон или вы на перегонки. <свист> не, друзья, а можно вас прям оставить минутку, серьезно, это важно. Я просто хочу пообщаться. Прям буквально Но минуточку и. Я... Но ну, я не могу так быстро идти, потому что у меня нога болит. Я на тренировке повредил. Представляете? Да на это, на экидо кинули меня, короче. Через себя. Не, прям серьезно, на минуточку, девчонки, это важно. Да минутка ничего не решит. Просто минутку я вас прям отправлю. Вы вовремя будете. Ну ты бы уже успел бы сказать. Нет, ну серьезно, мне тяжело за вами бежать просто, и я вот все, короче, это хочу вас остановить. Ну серьезно, прям это важно, на самом деле. Ну вы, одна из вас мне понравилась, представляете, бывает такое. Вот хочу пообщаться немножечко. Прям серьезно. А, чё? Не, прям правда. Нет, я, я вас отпущу серьезно, девчонки. Прям как бы это. Прям, да, вот прям буквально минутку и правда отпущу. Теропливые. А куда вы там, да, на туз какой-то. Идем опасно. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо, не, серьезно, прям это. Ну все, давай, блин, да. Быже к делу, короче. Но ты мне понравился. Что, ближе к делу? Настойчивая девушка. Очень приятно, да, но как бы вот я не знакомлюсь на улице. А я не знакомлюсь на улице, я просто пообщаться подошел. Представляешь, бывает такое: вот я шел, увидел тебя, ты мне понравилось. Я думаю, почему не подойти, не пообщаться? Ты вроде веселая, прикольная девушка. Нет, это нет. С подружкой так нет. подожди. Но ну, ну, на самом деле это, это. Если так можешь веселиться с подружкой, значит ты можешь веселиться там и с другими. Так. Ну, я уверен в этом. Да. Офигеть, у тебя колец. Ты просто как это. Вот, слушай, ну прям серьезно понравилось. Вот хочу, как бы. Да, окей. А вы вместе работаете, учитесь или что? Просто это. Мы вместе торопимся. Не, правда, правда. Тихо, тихо, тихо. Ну не кричите. Вы нет, так начинаете нет, кричать, короче, нет, когда нет, это. Вот. Прямо я в шоке на самом деле. Нет, ну на самом деле молодой человек. Нам даже как бы, нужен. Не, приятно, подожди, подожди, тихо, тихо, тихо, Но тихо, тихо. Я понимаю. Это я понимаю. Нет, да. нет, это, нормы, это, да. это нормально. То, что как бы. Не нормально, подожди, что именно? Я ну, хочу уточнить. Ну, вот так вот на улице ходить просто. Да. Нет, а где я должен был? подойти к, к, к тебе в квартиру или что? Ну, как-нибудь не знаю. Или, не знаю, там, это, в торговом центре или где, в гараже. Не. Это твои, твои варианты. Ну, представляешь, бывает такое, что девушка нравится мужчине, правда? А мужчинам там нравятся девушке. Правда? Ну, Но это нормально. Почему как бы вот это вот из, ря из ряд выходящих? Потому что такие ситуации хорошо ничего не заканчиваются. Чем? Подожди, почему? А чем они заканчиваются? Ну как бы я там, я обычный парень, которому-то понравился. Я не собираюсь там сексуальное рабство продать или еще что-то. Я просто хочу пообщаться. Нет, ну вот мы уже пообщались. Ну как бы, но. Что вот. Как тебя зовут, кстати, ну вот. Меня никак не зовут. Не, ну серьезно, как? Нет, серьезно, Не, ну как бы, смотри, я просто считаю, что к девушкам вообще и к людям в целом прилично обращаться по имени. Вежливо. Есть такое слово вежливость. Нет. Как тебя зовут? Если я скажу имя, ты отпустишь нас? Я вас отпущу, вот прям буквально через полминуты. Это серьезно важно, девчонки. Я просто так не стал задерживать. задерживать. Смысл? Нет, ну, как бы. Мы можем уйти Вы сейчас уйдете. Меня зовут Аня. А меня Антон зовут. Очень приятно. Очень приятно. Так, четырьмя пальчиками. А тебя как зовут? Не, прям подожди, серьезно, это важно на самом нет, деле. Сейчас ну, отпущу, сейчас отпущу. Тебя... Я скажу имя в отпуск. Да, Хватишь шантажировать, боже мой! Я уже а, себя заложником, сме, заложником думаешь? считаю. А? Ну серьезно, как тебя зовут-то? Ну, я сказала, почему спрашиваю имя, потому что это. Моло. не ментом. Ты тоже четырьмя пальчиками. Слушай, прям ну серьезно понравилось, как бы. Окей, okay, Вот. Это, И я хочу тебя еще увидеть. Как бы. Исключено. Почему? Очень занятой график. Ну я верю, что мы часик найдем пообщаться. Nej, прям буквально banana. часик. Я не уверена. После работы там встретимся, посидим чай, попьем. Нет, нет. Ну ты же сейчас время нашла, чтобы там побегать с подружкой. Ну потому что сейчас, вот потому что мы торопимся, очень сильно. Не, ну серьезно, вот я тебе говорю, что часик мы найдем. Всегда можно найти часик. Короче, пиши номер. Я не помню, у меня новый. Короче, скажи ее номер, новый. А -а -а -а. Ну, в телефонной книге есть. А -а -а -а. Эх, такая... Да сейчас я вас отпущу, ну, серьезно, как бы это важно. 8 Пиши, как раз. 845 824 53 а, точно. Так, подожди, напиши своё имя ещё. Я прям чё дадаю. Ян. сейчас подожди. минуту Прям это важно тоже. Сейчас я позвоню, чтоб номер звонился. Я, я выключу. Да. Ну ща, А, подожди, там смс придет Должна? Да, должна. Ну, сейчас, короче, скажешь, что это, и я спрошу, и я отпущу вас. Правда, отпущу? Тут вот такая, правда? Так, в смысле, как я скажу, если у меня выключен телефон? Это не тот номер, кто-то другой взял? Ты к Так чей номер у меня дали? Такого быть не может. Точно? А телефон твой где? 53 заканчивается, вот. Не, подожди. Хр... А, погодь, чего мы тупим-то? Короче, а хотя, подожди. А он тебя выключены, да? Или да, разрядил. А что это за допрос вообще Блин, а Просто это. Это раз... чей это номер телефона? Да, Лиза, номер телефона есть. Нет, тих, тих, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Сейчас уже правда реально сильно падает. А чей номер-то? Очень сильно. Подруги ходишь? Это мой номер у телефона, девушки. я поменяла дату. Я его не помню. У меня разрядился телефон. Нет, ну как мы с тобой свяжемся? Ну понимаешь, мне телефон, телефон мне нафиг не нужен, как бы ну в целом. Хочу тебя увидеть. А, Не, потом, ну, нет, потом. Не сейчас. Серьезно? Это вообще, Слишком это да. да. Нет, дали нет смысла. Нам нужно идти. Удачи, удачи. Мы дарим тебе этот потел? телефон. Все, ага. Да, ну, все ладно, короче, пока. Там что-то, короче, какая-то бич была я слышал, что-то Короче, дали телефон, а телефон, короче, чей-то левый. Ну, кто-то другой берет какая девка и начинает говорить. Я говорю, блядь, телефон не тот. Типа, я говорю, ну как бы это. Давай на мой позначим. Она как выключил. Блять, думаю. Хулиганки. Вот, я говорю, телефон-то? Ну, короче, я в итоге хер забил. Ну, как бы я не люблю особо допрашивать, там выпрашивающие. Ну, в такой ситуации вообще надо было их подразвести, одну забрать. А то они, видишь, там друг с другом выебываются. Не, она-то стояла как бы это. А, типа вот когда они выебать, начали одну сразу отводить. Ну, вообще, да, немножко с обеими пообщался, и потом одну забираешь и с ей, ей уже так, как, по-серьезки. Ну, Ты вот. говоришь, понравилось, там все дела. Это... самое главное мне нравится что это очень настойчиво что на позитиве, это вообще очень круто левая кстати прикольная была вот встретился но ну конечно я не знаю может позвоню потом это кому... но, так, по моему квалиф... да, это квалификация девушек такая правая левая средняя дальняя <с нижняя вот это мы это относительно себя типа который, короче дают да да да да да да да да Смотрите, такой комментарий по поводу этого видео. Очень круто, что Антон проявляет столько настойчивости. Конечно же, отдельные индивидуумы еще скажут, вот он там уговаривает, унижается. Нифига не так, и мне нравится, что он играет. Он, он их передразнивает, он над ними вести бьется. Антон, ты вообще красавчик. вот. И суть такая, что... Нужно научиться проявлять настойчивость, пусть даже такую, она ему и в жизни пригодится, и в бизнесе, и в работе, и где угодно, и с женщинами также, и когда он увидит ту самую там, левитирующую над землей э, женщину своей мечты, у него не будет проблем с э, тем, чтобы проявить какую-то настойчивость, чтобы э, получить э, от нее какую-то заинтересованность, взять телефон и потом, соответственно, чтобы девушка с удовольствием пришла на свидание, вот. Наверное, здесь уже ему самому не нужен их телефон, потому что понятно, что, ну, хотел сказать, пиздюшки, ну, наверное, скажу, пиздюшки перегибают палку с тем, что мы такие звезды, но ради тренировки это очень круто. И такую тренировку, как здесь, и как показывает Антон, нигде в обычной жизни ты не получишь, потому что я могу сто процентов сказать, что самостоятельно. Никто не делает, не заходит настолько далеко. Люди отваливаются, и в частности ты отваливаешься гораздо раньше, чем мог бы, например, продержаться. И в этом проблема. Конечно, в обычной жизни, если девушка уже 50 раз говорит нет, нужно отказаться и сказать, все, давайте, это не мое, но ты должен научиться проявлять настойчивость. И самая отличная сейчас для тебя перспектива и вариант научиться проявлять настойчивость, это прийти на тренинг-практика, на котором мы будем возвращать тебя, на котором мы будем заставлять тебя проявлять эту настойчивость. Тебе некуда будет сбежать. Я тебя приглашаю туда, откуда тебе некуда будет бежать. 25-28 по 28 октября в Москве я лично рука об руку с тобой, Денчик и еще другие мои тренеры, Юра. Мы будем помогать тебе учиться, проявлять настойчивость, давать тебе обратную связь. Рука об руку будем делать с тобой все эти практические задания. Ссылка для записи внизу. Учитесь у этого парня, Антоха, ты красавчик. Все, увидимся на тренинге. Пока. Привет! Ты как по праздничному прям одета? Да, такая прям. Слушай, а ты прям, не знаю, ты как будто с какого-то балла или что это. Подожди, ты налив, да? а можно прям тебя остановить, но буквально вот на минуточку я тебя прям посажу в следующий, правда? В целости сохранности. Прям хочу просто пообщаться, не знаю, вот увидел и решил, что очень интересно. А что ты, короче, так, это наминаешь-то? Задумалась А, офигеть О чем думаешь-то? Ну, если не секрет По времени Куда я открываю, куда я открываю А, ты тусить у собралась куда-то? Нет, дела есть Прям на вечер глядя, короче Ну, хотя, сегодня же суббота, да? В принципе, почему бы и нет У тебя, кстати, знаешь, такое какое-то Очень интересное Выражение лиса сейчас, да. <связывая> <связывая> ты, ты всегда так думаешь, да? Просто как-то брови играют, и прям, не знаю. <связывая> <Вот. Ага. связывая> мне просто, ну, как бы мне нравится девушка с такой активной мимикой. <связывая> <Вот>. <связывая> <связывая> Почему? Как бы, ну, не знаю, живые такие. Ты какая-то даже немного скалоба открытая, искренняя. Ну, по крайней мере, такое впечатление производишь. Какая-то открытая. Да, да. Ну как бы это ставляешь? Современный. Не, почему? Не <свят> Не, просто в современном-то обществе как бы, знаешь, все такие старые старопицкованные, закрытые. А ты прям, не знаю, какая-то необычная, серьезная. Прям. Кольцо веселое. Такое. Ромбиком. А как тебя зовут-то, кстати? Лиза? А мне Антон. Спасибо. Лиза, мне тоже приятно. Ух ты! Понимаешь, пожатие такое прям какое-то, я не знаю, такое прям серьезное. Лизонька, а ты тут что, шопилась или что? Время а, а я вот с другом хочу увидеться к нему сейчас, только. <сёк> Офигеть. Слушай, ну, это прям интересная какая-то, не знаю. Хочу тебя еще увидеть. Спасибо. Спасибо? Ну, я хочу видеть тебя. Давай обменяемся телефонами, я тебе позвоню. Я, к сожалению, Ты ждешь лифт? Нет. А Бунта, что? В смысле, Чем? Чем и у меня занято? Счастью. Кровью. Да нет, смотри, короче, я же тебе как бы ну, предлагаю просто встретиться, пообщаться. ничего такого. Ну, ничего такого, но. К сожалению... ну? Не, ну в смысле, как бы не, не секс, ничего, ничего такого особенного. Да, да, что ты да просто я такая. Это... Так а. Не понимаю. Ты, то есть, как бы, ну как бы, в чем причина тогда? -то? Мне кажется. Все так глаза такие бегают. Прям, ну у тебя это, слушай, у тебя прям это, сумка, ну какую-то гармошка похоже, чем-то отдаленная. Вот ну, посмотри, как бы. А у тебя прям там все серьезно, что ли? это Любовь до гроба и все такое. до гроба. Прям во да? да? Ну смотри, ну ладно. Окей, короче. Раз у тебя там все серьезно, любовь до гроба. Ясно, да тебе хорошего было много тебе доехать Спасибо. куда там собралась на вечер то каких Куда там собралась на вечер? Все, пока ну, как бы, да. спасибо. Вечер. спасибо привет ты че такая -то? а можете а ты у это... блин а у тебя лоб наушника я тебе хотел попросить что ты наушник вытащила пообщаться хочу зачем а да вот так вот а ты прям бежишь куда-то да я прям хочу это просто тебя на минуточку остановить и пообщаться а? пообщаться хочу минуточку а ну, не Обязательно не надо что-то спрашивать, да? О, ты какая. Прямо это, пунктуальная, да, минуточка, все. Не, остановись, прям буквально, серьезно, это Вот, просто пообщаться с тобой хочу. А ты прям такая, какая улыбчивая, очень. Домой. Синему этому. Ты домой бежишь? А ты что, шопилась там, не знаю, с работы? Нет? Вот. Да. А? Крем. подожди, что-то ветер у меня дует, это Сейчас, подожди, вот так вот. Не-не, я не трогаю тебя, просто переверну немного. Вот. Офигеть. Ну и как, купила? Все, ништяк. А я, короче, бегу к другу, и тут ты, представляешь? Он меня там ждет в охотном ряду, короче. Да. Я уже опаздываю к нему, правда, минут на 20. Ну, что ж поделать? Такие девушки попадаются, как вот пройти. Слушай, как тебя зовут-то? Катя. Меня Антон зовут. Катенька. Слушай, у тебя очень такие мягкие руки. Тебе прям... Вот я не думал, что это скажу, но тебе приятно трогать, серьезно. Прям очень приятно трогать. А я хочу пообщаться. Я тебя отпущу сейчас. Прям вот буквально еще немножечко. Просто понравилось мне, я вот решил подойти. Пообщаться. Тебе сколько? Да. А вот сколько, Насколько сколько выглядит? Не знаю, 27. Ну это широкое понятие, знаешь, что-то. 20 хвостиков, да? Насколько хвостик большой? Вот у тебя Ну, 20 с хвостиком. Ну, 24 мы. А тебе сколько? А ты приехал сюда в гости или просто? Я здесь э работаю. Я учился, закончил в этом году. Что? Вот. С айтишником работаю. С компьютером? Делаю разные штуки, да, с компьютерами прикольные. Где работаешь? А -а -а, на Сбербанк работаю. Yeah, вот. sure. Разные там делаем прикольные <с программки. Да сейчас прям на тебя пущу, правда? Слушай, прям, ну ты не знаю, какая это довольно такая позитивная, веселая девушка. Не я не тебя не хочу это еще смотрели. увидеть. Ну, да, конечно не все. Москва, Тем более это... Не, подожди, ну как бы вот, я увидел тебя, и это мне понравилось. Инстаграм, да? Зачем? Номер будет достаточно. Не, инстаграм Зачем? никогда никого не вижу. Не, подожди, подожди. Ну, смотри, во-первых, у меня в инстаграме нет. А во-вторых, как бы тоже нет. Ну, как бы, я дофига работаю, представляешь, да, я что? постоянно сижу с компьютерами, работаю. Думаешь, они меня не э, Я не поверю, что у не тебя нет ни Инстаграма, не контакты. Серьезных нет. Вместе телега и WhatsApp максимум, потому что там э, есть Ой, чаты. Ой, тихенько, нет Инстаграма и контакта. Да. Буду с компьютером фоткать, знаешь, там да, это. Человеку так да. делать, так что прям? А? Не, ну серьезно нет. Как, нет, так. Да, ручку, Подокурки. прям серьезно. Как бы, не, не, ну, как бы, ничего такого не, не, вот, не сделаю, прям серьезно, чтобы это, просто к тому, чтобы ты по мне поверила, я не обманываю. Ну, как, то, WhatsApp. Ну, как бы номер, давай, короче, ватсапки напишу. 8 -8 Пиши. Вот. одноклассник. Да, одноклассник, там, по-моему, одни дедушки сидят с бабушками, не? Слушай, И короче... Я, на самом деле, я забыл твое имя. Прям, представляешь? Катя, я пишу. напиши Кремль, да? Ты президент, напиши. Катя, улыбчиво напишу очень. Сейчас, погоди, прям важный момент очень. А вы звоните, да? Конечно. Капец, ты, такая хатушка. В смысле, а, ты такой мамеш ма а номер два? Антон как меня зовут. <свят> <свят> на всякий случай. Не, погоди, погоди, почему на всякий случай? Написать. Не. А, ну. Написать. А как ты хотела написать? А Просто кри люблю. Кремль, да, написать? <свят> Короче, сохрани номер. Прям это. Ну, чтобы это. Я когда тебе позвонил. Антон, да? Там все, бы это. Да. Подожди. <свят> Нет, важно на самом деле. бы я к этому. Катенька. Прям какая-то синяя, вот синяя такая, я не знаю, ты, наверное, море лежишь. А то. Ну серьезно? но меня на море. Ну, не знаю, будешь себя хорошо вести? Может быть. Может быть. Хорошо, А, ну Короче, да, погодь, погодь. А попрощаться. Окей. Ну, за ручку по-нормальному Все, давай. Хорошего вечера. А? Что рассказывать? Да, что-то, говорит, это, как мне запишешь, короче, Катя Кремль, типа Я говорю, не напишу ну, Катя глупщего, там, что-то это. Ну, такая она, кстати, позитивная девчонка, довольно-таки, прикольно пообщались. Да, я тебя снимаю, короче, подбородок. Но. Подбородок мой? Бенчик, ну, наверное, это вообще. Оператор от друга. Клевый просто подбородок такой, знаешь, сексуальный. Так, ну, что скажешь о тренинге? Как давно проходил тренинг? Тренинг проходил две недели назад. Ну, короче, только одни положительные впечатления и эмоции от тренинга. Какие результаты? Вот скажите, что было до и, и что стало после? Ну, короче, до тренинга подходил к девчонкам, но как бы в основном только к тем, как бы, которые так все средненькие были. Вот. После тренинга подхожу ко всем девчонкам. Вот. Меня как бы не волнует особо там это откажет он мне откажет. Просто подхожу пообщаться. Как бы завязалось общение, дев девчонка прикольная, э -э, беру номер, продолжаем там общение, не знаю. Слушай, ну, знакомства с знакомствами, вот сейчас за эти две недели, а как свиданки проводишь, там, может, не знаю, с женился он или вроде? Не, ну, как бы, свиданки-то провожу, там, смотрю, как бы, может, наконец на и женюсь в будущем, но пока нет. Что парням скажешь, которые еще сомневаются, думают? Но парням скажу, что как бы не надо думать, жизнь идет, и она очень быстро идет, на самом деле, мужики. Надо действовать. И чем быстрее, тем лучше. Потому что сейчас как бы там 20-30, не знаю. Там через некоторое время, причем очень короткое время, будет там 40, и вы будете думать, блин, нахрен, вот у меня было 30, я как бы... Не ты пошел, а сейчас че старый. что ж такое? Говоришь, что сейчас все мы настроение испортишь. Ну, на, боль, на больное, да, Ну, как бы это реальность, как бы. Я вот тоже думал, как бы у меня были сомнения, думаю, блядь, 24, как бы, они слишком у меня старые для тренинга. Пришел, а там мужики, короче, сидят им по 30, за слишком, 35 лет. Но Некоторые это уже развелись. Хорошо, да? Что парни развиваются, а несмотря на, на возраст. Да, это, как это хорошо, как бы. Нужно wow. когда начинать, главное начать и не останавливаться, вот так сказать. Да, ну как часто говорят, учиться никогда не поздно. И это надо делать, и делать это чем быстрее, тем лучше. Аминь. Да. Аллилуйя.